Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Вести Волкон, и я Вичезар. И сегодня мы поговорим о том устройстве общинной жизни или социальной жизни, которое, как я предполагаю, несет в себе начатки правильного социального устройства. Задавайте свои вопросы, подписывайтесь на наш канал, и мы начинаем. Мы назвали то мироустройство, которое и социальное отношение между собой, как «Вечи покона по ссылочке вы можете посмотреть. Мы представляли нашу книгу «По Основные иконы, по которым развивается все, весь мир, в том числе и мир людей. А «по кону» это жизнь во всех мирах. То есть по кону надо жить. А закон — это мир разрушения, по которому не надо жить. То есть это мир запретов. Но так как в душах человеческих живет совесть, и это, кстати, отражено в Декларации прав человека, что совесть является основой отношений между людьми. Кстати, читайте Декларацию о правах человека. Тогда будет понимание, как же все-таки нужно устроить жизнь между людьми. Мы это назвали «вечи по кону». Вечи — это собрание, которое должно принимать решения и обустраивать свою жизнь в соответствии с конами, то есть по кону. Что такое жизнь по кону? Это человек развивающийся. Соратники образуют как раз Вечи. Вот то собрание, где принимаются решения. Решения принимаются единогласно с нашей точки зрения. Потому что если есть кто-то против, а он может быть прав, то тогда он может предложить свое решение. Вот на Вечи нет споров. Есть предложения, которые могут обсуждаться, и которые могут откладываться до решения вопроса и обсуждаться вне вечи, до того момента, когда все согласятся с каким-либо решением какой-либо проблемы. Потому что один человек может быть прав, потому что он наделен большими навыками, знаниями, умениями, и может предложить более рациональное решение какой-либо проблемы. Это обсуждается, но когда выносится решение, то его исполняют все соратники вечи. В Вече входят люди, объединенные одним образом мысли, то есть они единомышленники. Они, естественно, должны жить и понимать мир так же, как все понимают, то есть они являются соратниками. И вот это содружество или Вече, оно трудится, живет, взаимодействует, воспитывает детей в том направлении, с которым все согласны. Прием и исключение в Вечи принимается на основе заявления или прошения устного или письменного. И соратники принимают единогласно каждого человека в тот коллектив, который образует Вечи, как раньше было в общинах. Если, например, заболел кто-то из общин, то он уходил куда? На выселки. И на выселке в шалашик куда-то или в отдельный лесной дом. И там осознавал свое несовершенство, потому что в основу любой болезни, любого негативного проявления в нашем организме лежит нравственное нарушение устоев. А это нравственное нарушение ведет к изменению состояния физического, приводящего к болезням, о чем вы можете посмотреть в нашей ведической концепции здоровья. Смотрите по ссылочке. Это как раз является основой понимания тех, правил понимания социального устройства внутри вечи вы можете по ссылочке посмотреть наш диалог со светозаром о тех несложившихся общинах которые мы наблюдали за последние там 20 лет но ну, почему потому что у всех разные интересы в основном корыстные это является как раз причиной которую нужно убрать из отношений потому что люди должны скреплены быть единой идеей, единым пониманием жизни, единым отношением к детям, единым отношением к природе, уклада жизни, в котором все соратники живут, основываясь как раз на правилах домостроя, по ссылочке вы можете посмотреть, где приобрести книгу, которую мы выпустили, вторую книгу «Современный домострой». Там как раз обозначена вся жизненная позиция, весь уклад как выбрать место под дом? Как его обустроить правильно? Для чего? Для того, чтобы вас напитывало энергией, силой то место, в котором вы живете, а не угнетало, как многие строят на поймах, в гиблых местах, не понимая, что вот та энергия земная – нас напитывает силы, дающие нам здоровье. А энергия верхняя божественна, напитывает нас мудростью и светом. И соединение этих двух энергий дает нам гармоничное развитие. Вот в чем смысл заключается в жизни. Сегодняшний мир, естественно, не соблюдает правил мироустройства, общинного устройства, социальных отношений те, которые по правде. Об этом мы говорим на нашем YouTube-канале «Техногон». Подписывайтесь на наш канал «Техногон», где мы освещаем все события, которые происходят в текущее время в нашей стране и за рубежом. Не так давно, кстати, прошла конференция, на которой выступали многие правоведы, гигиенисты, и говорили о том, как вредно участие детей той цифровой школе, которую внедряет Министерство просвещения. Поэтому смотрите, подписывайтесь и будьте здоровы. Как же воспитываются дети в вече покона? Дети, их называли ранее Чада, до 12 лет, о чем мы говорили раньше в наших роликах, и после 12 лет обычно проходит обряд именно речения, а именно речение ⁇ это путь открывается человеку и душе его, которым должен пройти по жизни. Воспитание детей должно основаться на непрерывном образовательном процессе с пеленок и до конца жизни. Это есть непрерывное образование, потому что мы набираемся опыта, навыков и умений в процессе всей нашей жизни и становимся, в конце концов, мастерами того дела, которому служим, того дела, которому лежит душа. А духотворенное дело приносит радость нашей душе. А радость является целью нашей жизни земной, которая приведет нас, чертоги небесные, к нашим родам, ушедшим и живущим в мире славе и в мире праве. Это суть воспитания детей как богов и как богинь, которые должны идти своим путем и помогать роду. Вот род, его целостность, его непрерывная связь, его традиции лежат в основе жизнедеятельности на Земле. Чтобы эта жизнедеятельность была целесообразной, чтобы эта жизнедеятельность восстановилась на нашей Земле, нужно пережить вот тот сложный момент, в котором мы сегодня живем, который мы переживаем как рассвет, как очищение пространства и наблюдаем, как тяжело проходит все эти события с людьми и с их душами. Смысл того, чтобы этот период прожить достойно, заключается в том, чтобы образовать как раз коллективы. Пусть они называются общинами или дружескими коллективами. Мы его назвали Вече Покона, те соратники, которые живут по кону в соответствии с конами. Для того, чтобы этот переходный период был целесообразен, создается, естественно, касса взаимопомощи, которая взаимодействует через Совет отрешенных от личной корысти, наблюдающих за правильным соблюдением, расходованием тех средств, которые получены за счет личного труда, за счет общественного труда и распределением строительства тех сооружений, домов, внедрение различных программ, обучение детей. Это есть неделимый фонд вечи покона. И, кстати, если кто-то уходит из коллектива, то он не имеет права на то, что создали общим трудом. Взаимодействие с внешним миром осуществляет совет правоведов, которые знают правила и обучают всех соратников правилам общения с внешним миром, которые живут по закону, по тем правилам, которые несут разрушение и распад в обществе, что мы сегодня и наблюдаем. Потому что в основе законов лежит Ныне действующих лежит корысть а корысть естественно приводит к чему к тому что люди расслаиваются где-то олигархи где-то бедные то есть это расслоение и уже конфликт между различными слоями нашего общества так вот чтобы не было конфликта чтобы люди жили в любви в согласии мы и создали вечи покона и вам этого желаю всего хорошего, с вами были Вести Волкон и я, Вичезар. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии. До свидания.